Добрый день! Меня зовут Элина и я представляю ФГБУ ЦЭК и Минкомсвязи России. На этой неделе мы рассмотрим новые вопросы, поступившие от органов государственной власти на нашу электронную почту. Можно ли включить в план информатизации 2020-2022 годов закупку, которая планируется в 2022 году, указав 0 тысяч рублей на 2020 и 2021 года. В соответствии с пунктом 17 правил подготовки планов информатизации государственных органов и отчетов об их исполнении на первом этапе в проекты планов информатизации включается укрупненный перечень товаров, работ, услуг, необходимых для реализации мероприятий по информатизации на очередной финансовый год и обоснования по ним в соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Допускается ли для обоснования НМЦК методом сопоставимых рыночных цен использовать два коммерческих предложения и один скриншот из сети интернет Использование двух коммерческих предложений и одного скриншота из сети интернет при обосновании НМЦК методом сопоставимых рыночных цен не противоречит требованиям Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 года No. 44 ФЗ и приказами Минэкономразвития развития России от 2 октября 2013 года номер 567. Если планируется приобрести новое программное обеспечение и для него будет создаваться новый объект учета двадцатой классификационной категории, какой текущий статус для него установить? Для объектов учета, о создании которых принято решение, но проектирование которых не начато, устанавливается текущий статус «Подготовка к созданию». Статус устанавливается также для объектов учета,